Всем венлайф, это Born и сегодня мы расскажем о том, как технически устроен наш автобус, расскажем историю постройки, и в конце мы посчитаем, сколько же нам это все стоило. Ну и начнем с самого начала и по порядку. Купив автобус за 590 тысяч, мы тут же оформили на него страховку, которая обошлась нам в 9 тысяч рублей. А далее мы поехали ставить автобус на учет, но там у нас ничего не получилось из-за того, что у нас была трещина на лобовом стекле, которая обошлась нам еще в 7 тысяч рублей. После замены стекла поставить автобус на учет не вызвало никаких проблем. И нам, конечно, стало уже спокойнее, потому что мы теперь вроде как знаем его историю, и проблем с постановкой на учет нет. Можно приступать к дальнейшим перестройкам. А дальше мы должны были отмыть кабину автобуса, потому что она была очень грязная, как будто бы ее вообще никогда не мыли. Заняло у нас это целых два дня. И параллельно с этим процессом мы начали поиск вариантов переоформления. Мы для себя точно сразу знали, что оформлять будем официально. Вариант кататься и рассчитывать, что никто нас не остановит и это прокатит, это не для нас. Где-то две недели я потратила на то, чтобы найти фирму, которая возьмется за наш вопрос. И на самом деле у меня уже даже какое-то отчаяние началось, потому что никаких вариантов не было. У нас уже был опыт, что мы смотрели у других ребят, кто как этим занимался. И я искала компанию, которая возьмется взять этот вопрос под ключ. Но так за две недели я ничего не смогла найти. Но, конечно, не оставляла надежду. И вот в итоге я нашла просто фирму, которая занимается переоборудованием различных автомобилей. Там не было указано, что они делают автодома. Все-таки я позвонила туда, они обещали перезвонить часа через два, в итоге где-то через три позвонил уже другой человек и сказал, что все-таки они вроде бы возьмутся за этот процесс. А, обещали цену в 20 тысяч рублей. Мы, конечно, очень обрадовались, потому что московские компании, которые я узнавала до этого, они из-за удаленности еще брали с нас минимум 100 тысяч рублей. Конечно, для нас это очень было дорого, и 20 – это просто прекрасная альтернатива. Мы, конечно, сразу взялись за эту компанию, начали дальше общаться в WhatsApp. Было необходимо следующим этапом составить план наших перестроек, то есть прямо взять на бумаге и нарисовать чертеж, что и где у нас будет располагаться, а также перечислить все агрегаты, все отделочные материалы, которые мы будем использовать. Ну, где-то недели две на это я еще потратила, потому что сложно первый раз, не знаешь, как это делать. В принципе, к самому чертежу таких больших требований нет. То есть не нужна миллиметровка, какие-то особые умения. Но все-таки рекомендую, если вы будете этим заниматься, делать это аккуратно, потому что в дальнейшем ваш чертеж попадет в официальные документы. Правда, в уменьшенном формате, но все же он там будет. А когда мы его нарисовали, мы отправили тоже все по электронной почте. Наверное, неделю еще точно они подбирали уже сертификаты под все агрегаты, все отделочные материалы, потому что а, с какого-то времени не нужно в бумажном формате это все собирать и прикреплять в документации. Это все находится в электронном виде, а, где-то у них в их базах. И вот через недельку где-то позвонили, что мы можем приезжать. Собственно, мы приехали. Оказалось, что фирма находится в соседнем здании с э, ГИБДД, которая занимается в Санкт-Петербурге переоформлением. А это только одно ГИБДД. Мы получили документы, соответственно, дальше пошли в само отделение. Оказалось, правда, что там была ошибка, нам пришлось вернуться еще переделать. Но ну, это вот достаточно быстро все случилось. Мы, конечно, очень переживали, но в целом без проблем разрешение на, перифер... на переделку нам дали. И в целом вот эта часть процесса переоформления, она достаточно несложная. Вернемся к нашему автобусу. Когда пришло время снимать старую фанеру, для нас это было своеобразной лотереей, что же мы там увидим? до этого момента мы не могли видеть, что у нас с полом творится, какие, в каком состоянии у нас стены и когда же мы сняли обшивку, там было куча земли, куча еды куча курков. мы уже много где об этом рассказывали, что э, именно состояние по чистоте было ужасное но мы в тот же момент были приятно удивлены потому что и пол, и стены находились в хорошем состоянии небольшая коррозия была на арках в целом оказалось не все так страшно, как чем мы думали, вроде не, не все такое гнилое, как мы себе представляли. Вот здесь орешки, кто-то кушал орешки там, да, орешки кто-то кушал. А так как мы начали стройку в феврале, было на улице холодно, и мы работали при температурах от минус 5 до плюс 5, мы обогревались различными обогревателями, и то, что нам удавалось натопить внутри, это разница, наверное, градусов 5-6, и еще очень быстро темнело. Из-за того, что автобус синий, как снаружи, так и внутри, никакое освещение в вечернее время нам не помогало вообще. Но это было до того момента, пока мы не прикрутили первый кусок фанеры. Следующим этапом была закупка первых стройматериалов. Однозначно нам были нужны бруски для основания кровати и каркаса душевой кабины, USB для пола, фанера для стен, строительная пена, фольгированный утеплитель-пенопол в рулонах, пеноплекс и достаточно много всего по мелочи. Мы, конечно, старались рассчитать все сразу, но забегая вперед, могу сказать, что чего-то в итоге нам не хватило, а каких-то материалов, наоборот, осталось достаточно много, например, пеноплекса. Пол мы все равно зачистили корщеткой в те места, где начиналось сдутие краски. Также обработали их преобразователем ржавчины и нанесли защитный слой антикоррозийной грунтовки. Также параллельно с утеплением мы делали проводку для света, вентиляции и солнечных панелей. Прокладывали мы провода внутри усилителей корпуса автобусом. После того, как мы привели в порядок пол и сделали частичное утепление на выходных, у меня началась рабочая неделя, и Саша остался совсем один. Пол он уже делал без чьей-либо помощи. Следующим этапом была установка вентиляции. У нас установлено два типа. Одна большая над кроватью в салоне и маленькая из душевой кабины. Дальше мы устанавливали солнечную панель, солнечную панель мы установили на крепление, которое мы заказали на одном известном китайском сайте. И самое крутое, что там была такая маленькая пластиковая заглушка, что ли, которая позволяла э, герметично скрыть отверстия для проводов, которые мы вводили внутрь. После того, как мы обшили стены первой фанеры, я врезал розетку для подключения к внешнему источнику питания. Кстати, все сайты, на которых мы что-либо заказывали, мы обязательно оставим в описании. Затем мы приступили к постройке каркаса кровати. Почему каркас кровати? Потому что нам нужно было понимать, откуда у нас будет начинаться душевая кабина и кухонная зона. Кстати, если вернуться каркасу, то чтобы мы сделали по-другому, мы бы оставили сейчас только периметр, потому что всю стройку нам приходилось скакать через эти ячейки, постоянно путались в проводах и вообще, в принципе, было неудобно и били ноги. После того, как мы построили каркас кровати, мы начали строить, уже отталкиваясь от него, каркас душевой кабины. Вообще, если говорить о самой душевой кабине, мы очень долго думали о том, что же использовать в качестве поддона, для того, чтобы это не протекало и было достаточно практично. Ну, варианты какие? Это, конечно, готовый поддон, это какие-то плитки, либо собрать что-то самим, какую-то форму загерметизировать. Но по поводу герметика мы не хотели связываться, потому что автобус, все-таки двигается, и все детали все равно с днем так или иначе, они двигаются, и, э, в общем-то, разгерметизация достаточно легко может произойти. Поэтому мы все-таки решили, что это будет готовый поддон. А, достаточно сложно его было найти, потому что размеры, которые мы могли себе позволить по поддону, это только 70 на 70, и готовые поддоны, их, во-первых, очень мало такого размера, потому что это маленький размер. И то, что есть, это очень дорого. Мы понимали, что мы, скорее всего, не сможем использовать его в том виде, конкретно как он продается, то есть его придется как-то резать, пилить, еще что-то. И, допустим, поддон за 13 тысяч рублей пилить ну, точно не хочется. В общем, долго искали на самом деле, и потом как-то в магазине у нас непосредственно осенило, что а можно же просто самый обычный дешевый поддон померить, сколько занимает именно углубление в нем. И оказалось, что самый дешевый поддон 80 на 80 в Леруа Мерлен имеет углубление 67 на 67. Это идеальный вариант. Такой поддон мы и купили и, собственно, просто его обрезали. И таким образом дальше мы построили каркас из бруса 40 на 40. Вставили в него уже непосредственно наш обрезанный поддон. Ну, конечно, перед этим подготовили слив для душа. Who mm -hmm. И уже вывели стены. Кстати, по поводу стен, здесь вам уровень не помощник, потому что и автобус стоит под наклоном, и стены автобуса имеют определенный изгиб. Поэтому ориентироваться вы можете только на угольник, ну и смотреть визуально, чтобы все части были просто визуально грамотно перпендикулярны и параллельны друг к другу. После этого Саша начал уже обшивать ПВХ-панелями э -э, душевую кабину изнутри. Собственно, каждую панель он герметизировал между собой обязательно, чтобы это не протекало. И в итоге сами стыки, мы изначально хотели поставить уголки, но изгибы получились такие, что уголки использовать невозможно, поэтому, в общем-то, получилось очень аккуратно. Мы просто заделали углы герметиком. Стены. Дополнительно мы ставили а, остатки а, пеноплекса, у нас также еще было, был пенопласт а, Вставили для того, чтобы уплотнить стену и изнутри потом как-то локтями или чем-то было сами ПВХ-панели не проломить Потому что они достаточно тоже хрупкие Кстати, вы, наверное, уже заметили, что смеситель в душевой находится у нас очень низко И это вообще никак не входило в наши планы когда дошло время до его установки, оказалось, что невозможно установить даже самый маленький смеситель в стену толщиной в 4 сантиметра. Поэтому встал вопрос о том, что либо расширять стену, либо опускать его ниже под кровать. Ну, соответственно, второй вариант мы и выбрали. Параллельно с тем, как Саша обшивал вагонкой стены, я занималась кухней. Кстати, при установке вагонки мы использовали кляймеры. Это такие маленькие металлические Держатели используются они для того, чтобы минимизировать видимость шурупов на самой вагонке. Собственно, только первый кусок вы прикрепляете шурупами к стене и дальше уже используете клеймеры, они полностью невидимые. Дальше я приступила к формированию навесных шкафов. На тот момент кухня уже была полностью готова, и, к сожалению, этот процесс остался полностью за кадром. Я ничего не сняла, единственное, это то, как мы напиливали детали к этой кухне и как собирали ящики. навесных шкафов. У меня вообще не было изначально какого-то конкретного проекта. Я просто понимала, что они должны быть вот в этом и вот в этом месте. По конструкции сделаны они из брусков внутри и обшиты фанерой в 6 миллиметров. Пока я их строила, в принципе, точно так же, как и в душевой кабине, пользоваться какими-то измерительными приборами невозможно Поэтому просто визуально, чтобы шкафы казались ровными, смотрела, чтобы какие-то детали были параллельны частям кузова, также ориентировалась уже на, готовую, на готовый каркас душевой кабины и таким образом просто визуально, чтобы был ровный красивый ящик. Кстати, изначально я попробовала сделать, например, ящик над кухней более длинным, чтобы он выходил немножко за сдвижную дверь, но оказалось, что это достаточно громоздко, неудобно и некрасиво, поэтому я все-таки сократила вариант до практически невидимого со стороны открытой двери. Фасады в кухне мы также выполняли сами, они сделаны по-разному. А в кухне основание это мебельный щит, толщина его 18 мм, достаточно значительная, а в верхней части это фанера 6 мм. На самом деле изначально я тоже сделала из мебельных щитов, но оказалось, что они очень тяжелые И... Петли, которые предполагалось, что ты открываешь ящик, и они держат эту дверь, они не выдерживали этой толщины, поэтому пришлось перейти на фанеру. И в целом по итогу мне очень понравилось, какие получились дверцы именно из фанеры. Возможно, это я бы, например, сделала, если бы переделывала по-другому и использовала такие же дверцы в кухне. Вообще по поводу проекта кухни у меня их было очень много. То есть задача была какая? Я хотела точно Блок с ящиками, я хотела точно блок, в который влезет газовый баллон и слив под воду, и еще нужно было уместить а, холодильник. А, холодильник вроде бы как маленький, но все равно его ширина 45 мм, поэтому это максимальная глубина, так скажем, минимальная глубина кухни, которую мы могли бы сделать. А, то есть уже уже невозможно. Еще такая сложность, что я не хотела делать э, двойные стенки, то есть в обычных мебельных гарнитурах э, из магазина каждый ящик имеет свои стенки. А здесь я сократила до одной стенки, и э, из-за этого некоторые шкафы могли открываться не до конца или мешать друг другу. Поэтому что-то пришлось поменять уже в течение постройки, например, сторону, в которую открывается дверь. Ну и по итогу э, проблему вызвала только верхняя откидывающаяся дверь. Э, она немножко мешала другой двери, но мы поставили ограничители и, собственно, абсолютно решили эту проблему. По поводу ручек. История с канатами родилась как-то сама собой. Сначала мы планировали металлические, но постепенно поняли, что все-таки пространство ограниченное, и мы будем об них только биться. А канаты, они мягкие, удобные и даже очень стильные. После завершения обшивки пришло время покраски. Мы использовали два вида. Для горизонтальных поверхностей это была морилка цвета «Палисандр». И для вертикальных матовая краска белого цвета. Сразу могу сказать, что матовая краска оказалась достаточно маркая. И даже не потому, что она белая, а именно потому, что матовая. Отмыть ее достаточно сложно. И в дальнейшем мы бы хотели покрыть ее либо лаком, либо все-таки поменять на полуматовую. Ну и в целом покраска заняла на самом деле намного больше времени, чем мы планировали. Фактура вагонки достаточно сложная. Наложить пришлось около трех слоев краски. И в целом это заняло три дня. После того, как были завершены малярные работы, мы уже вносили готовую кухню и крепили ее к полу, для того, чтобы в дальнейшем приступить к работе с напольным покрытием. Для пола мы использовали ламинированные плитки ПВХ. Это что-то типа линолеума, только в виде ламината, который укладывается плитками в шахматном порядке, ну или в каком-то хаотичном, как вам удобно. Он достаточно удобен в работе, монтируется просто на специальные клей, легко и достаточно режется, и у него такие очень незаметные стыки. На эту работу я потратила в целом часа три. Ну и давайте же посмотрим, что у нас находится под кроватью, а начнем мы с дизельного отопителя, который мы заказали все там же на одном известном китайском сайте. Стоил он примерно 8 тысяч рублей, мы пользуемся им полгода и мы абсолютно им довольны. Единственное, что после покупки, после установки он имел неприятный запах пластика горелого, но это со временем прошло. Кстати, мы рассматривали разные места для установки отопителя, это как и в передней части, где-то мешал пол, где-то он просто не влез из-за наших расчетов, где-то что-то мы просчитались, но именно то место, где он стоит сейчас, оно, по нашему мнению, оно идеально. Почему? Потому что... Тепло не только в задней части автобуса, но и в передней, потому что идет циркуляция воздуха по всему салону, и везде комфортная температура. Раздувы были у нас установлены как в салоне, так и в душевой кабине, но... Через какое-то время мы из душевой кабины убрали, мы немножечко перетопили и поплавили вентиляционное отверстие. Но, как оказалось, что температура достаточно салонной, и это никак не влияет на температуру в душевой кабине. Все очень быстро также нагревается. По электрике у нас установлен аккумулятор на 200 ампер-часов Фгм и солнечная панель на 150 Вт. Но нам чуть-чуть не хватило, и мы хотим добавить еще одну. Вообще в процессе покупки оборудования а, у нас уже был куплен MPPT-контроллер и аккумулятор. И когда мы поехали за кабелем для солнечных панелей, нам попался знающий продавец, который подсказал ту схему, которая у нас сейчас установлена. То есть это инвертор, который включает в себя... Зарядное устройство и контроллер заряда. А при подключении к внешней сети он начинает заряжать аккумулятор, а потребители переходят на внешнее питание. Помимо потребителей 220 вольт, у нас еще много потребителей 12. То есть это освещение, розетки, вентиляция, которые подключены через панель, которую мы заказали также на том же самом китайском сайте. Панель из 5 кнопок, в котором есть прикуриватель, 2 USB-выхода и по предохранителю 16 ампер на каждый потребитель. А вот насос и отопитель у нас подключены напрямую к аккумулятору через автомат 10 ампер. Изначально вся электрика у нас должна была находиться под кроватью, но из-за того, что у этого инвертора очень большие требования по свободному пространству, было принято решение оставить его здесь. Но из-за того, что наши планы поменялись, пришлось нарастить немножечко провода. А еще у этого инвертора очень крутой дисплей, на котором можно посмотреть всю текущую информацию. Что касается водоснабжения, у нас установлен пластиковый бак на 100 литров и самовсасывающий насос стекло. Подведено это все к крану на кухне и душевой кабине. Все разводки выполнены гибкими подводками. А вот от горячей воды мы решили отказаться в пользу пространства в багажнике. У нас был кемпер и горячей водой в летнее время мы пользовались от силы ну, раза два-три. Сиденья заднего ряда у нас установлены также от Форда Транзит, но не от нашего, а от пассажирского. У них есть два огромных плюса. Это встроенные ремни, которые регулируются по росту, благодаря чему мы можем использовать бустер, а не детское кресло. И в целом они уже на 5 сантиметров, чем родные. Ну и когда все наши перестройки были закончены, пришло время оформлять уже готовые переделки. Для этого нам нужно было обратиться в, опять в ту же фирму, получить заключительные документы и с ними идти в ГИБДД и показывать наш автомобиль готовый. Приехали в эту фирму, получили документы. Собственно, здесь все то же самое, достаточно просто. И дальше уже нужно было идти в ГИБДД на показ. Вот тут выяснились сложности. В наших документах снова были ошибки. И вот этим, конечно, мы недовольны, потому что это встречалось и в начале, и в конце. Стресс мы испытали колоссальный на тот момент, потому что три месяца работы, столько сил вложено, и страх, что тебя не оформят, и, не знаю, там, попросят все восстановить до первоначального уровня, конечно, он присутствовал. И хочу сказать, что нам повезло, сотрудник ГИБДД пошел нам навстречу и разрешил поменять документы. Ребята из фирмы быстро нам все перепечатали, и, в общем-то, все сложилось успешно. Но могу сказать, что весь процесс все равно достаточно сложный, стрессовый, и, наверное, второй раз я бы не хотела его проходить и лучше бы заплатила эти пресловутые 50 тысяч рублей, которые все-таки сейчас, горят фирмы в Петербурге есть. Подведем итоги по ценам. Самое сложное и дорогое у нас получилось электричество. А вот по водоснабжению найти все было несложно. Кухня. Как не хотелось бы, все равно выходит достаточно затратно. Но если не использовать все самое дешевое. А с отоплением и вентиляцией нам, конечно же, помог сэкономить Алиэкспресс. Ну и подведем общий итог. Самую большую цену в итоговой стоимости занимает, естественно, автобус. А вот оформление в итоге обошлось в 12 тысяч рублей, так как фирма отказалась оказывать услугу под ключ, и в итоге у нас получилось оформить своими силами за 12 тысяч. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеемся, что оно оказалось полезным. И обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что мы наконец-то начинаем путешествовать.